Ты меня прогоняешь, и не хочу, ты меня убиваешь. А я просто молчу, Корчишь ваши обидно. Посмотрел на тебя, ты было все лишним, ты поверь, было зря. Ты хотела бы больше, я даю все, что есть. Я влюбился однажды, не могу теперь есть. Ты хотел бы продолжить, но все было мечтаем, Мы с тобой попрощались. И опять я гулять, говорить не дано Сколько слов решит, так говоришь, решено теплым летним деньком повстречались свой обед Я сказал лишь, постой, ну давай ты-ты -а Я домой, ты домой, ну давай, что с тобой? Говоришь, не такой, хоть какой, на любовь, ты постой Провожу я домой, провожу я домой Так зажёгся огонь как будто на встречку мы хотели разбиться, на разбили сердечки О Боже, о боже, тебе это не снится Мы хотели бы знать, что с нами это случится И падали, падали, мы как будто навстречку Мы хотели разбиться, но разбили сердечки О Боже, о боже, может не это снится Мы хотели сбежать, но этому не случится ты все огонь, если что, я горой, ценой никакой Не отдам в огонь, прыгну я за тобой Прыгну я за тобой, ты он самый огонь Мы хотели разбиться, но разбили сердечки О боже, о боже, может нам это снится Мы с тобой встречаем новую Навстречку. мы хотели разбиться, на разбились сердечки. О боже, о боже, тебе это не снится. Мы хотели бы знать, что с нами это случится. И падали, падали, мы как будто на встречку. Мы хотели разбиться, на разбили сердечки. О боже, о боже, может мне это снится. Мы хотели сбежать, но этому не случится.